та да да Всем, друзья, привет! Привет всем! Ни один сегодня начинает свой влог на канале Зовут тебя как? Инна Этулон Работает у нас здесь настройки стройке Разнорабочим Но есть удостоверение машиниста башенного крана И хочет работать крановщиком Хочет изучить все полностью Сейчас будем в процессе, я буду, буду рассказывать про Либхер, так пообщаемся, ну посмотрим, что из этого получится. Думаю, научить от человека смогу. Желание у меня самого было научить человека, но что-то никто не идет. Ну вот, на пришел, я только рад, что люди тянутся в эту профессию, молодцы. Только руку ему за это могу пожать. Я со своей стороны сделаю все, что я могу, что получится него, мы за ним понаблюдаем. Может, я видел, ты там тоже, да, зарегистрировал на все, да? Да, да. Можешь тоже там, если что-то когда пойдешь работать, что из тебя получится сделать видеоотчет, да? Да, да, да. Вот. Попросим у него видеоотчет, чтобы он сделал, как он получается. Опыта говорит, у него два раза он работал всего. Д... Пробовал только, не работал, а -а -а. пробовал. Здесь а -а -а. я ему дам, но не сразу. Сначала просто постоит, посмотрит, задаст какие-то вопросы. Послушайте внимательно, какие вопросы он будет задавать. Тут маленько зовут, так что не забываем подписаться на канал, нагрузить лайками, продавить колокольчик, Попросил продавить колокольчик, нагрузить лайками. Колокольчик. Ставь. О, все. Сейчас мы полегко поработаем, он просто и посмотрит, а потом я, это, вопросы от него под, под, от Натулона послушаем, что интересует, как чё, какие ну, у новичка какие вопросы, чтобы иметь представление, что такое краны, ну что у новичка, какие вопросы у новичков. Зовут нас там, поехали. Работка, работка, работка идет. А мы пока стажируемся, практикуемся. Сейчас послушаем, что какие вопросы есть у и на туло на кран. Людям, которые обучают, будут обучать. Но скажи, какие вопросы-то есть? Вот ты залез на первый раз на экран? На липхер. Давай, поработаем, спрашивай все равно Я тебе покажу на ходу, что Это кран сколько тонн, короче? Тоннаж тебя интересует, да? Да Вот под собой у этого крана 6 тонн, на конце стр... а 8 тонн На конце стрелы 2 тонн да. Это у этого крана, но Ну, для практики, да, эта информация нужна все равно Вот это вот компьютер бортовой Ты, когда вот где-то, говоришь, два раза поднял Там были такие компьютеры? Если вишком полный, короче, на конца вот сколько... Метро стрела? Да. 50 метров стрела. Высота 45 метров. Здесь все показано. Это липкер. Липкер он, от этих кранов, он отличается от компьютером. Потому что компьютер здесь проще управлять просто. Вот видишь вот это вот? Это вылет каретки. Вот дальше. Дал. Да, без... да. да. Вот сейчас у меня отсюда до сюда 24 расстояния наш, видишь, ноль, Тон, тонн, 0. Да. Высота, видишь, 36 метров, я отпустил же высоту. Вот он показывает. Это поворот радиус, а -а -а. но он, он нам не важен. Бибкер может крутиться в одну сторону. Это ходить по рельсам, но они нам тоже не нужны. Какой еще вопрос интересует? Он что у него скорость до 4, да? Положение? Один, два, три... Четыре. Четыре. Но смотри, вот видишь здесь нарисовано? Вот. Вот посмотри и задай вопрос, что тут нарисовано? Понятно или непонятно? Понятно. Что нарисовано? Если один уберешь, один... Вот смотри, здесь нарисована... Видишь, кнопка? кнопка вот она, вот она, вот она. Нажимаете кнопку, потом... Вот кнопку видишь, я убрал, вот, вот это убрал, видишь, отпустил, заяц нарисовал Это значит быстро Вот видишь, ну, черепаха, кнопку, ну, пока нажать Вот смотри, кнопку нажимаю, вот, видишь, тихо идет Смотри, смотри, кнопку отпускаю Полетела Это у ликера такая У этих, у экран по тайну, кбэшек этого нету Понял? На повороте здесь тоже 4 положения поворота, 4 положения каретки. Тут тоже кнопка есть. Но кнопка, она здесь нужна. Вот поворачиваю, допустим, ветер сегодня. Видишь, гуляет ветер. Вот, вот скорость да. ветра показывает. 3 метра в секунду. Да, 3 метра в сколько метров в секунду не работает? 12 опалубка, а после 20 все, стоп. И там еще можно, после 15 уже стоп. И ты там уже сам смотришь по, по своей ситуации. Вот смотри, если я подвел, да, стрелу, видишь, вот я отпустил, она еще из запас хода летит. Все. Я, мне вот так вот она же стояла. Да. Yeah. Вот смотри, кнопку нажимаю, слышал, сработало? Да. Yeah. Это тормоз. Yeah. Все, все. С ним работать нельзя, его нельзя на ходу нажимать. Но когда ты встал, это при монтаже опал, Вот тогда она нужна. Это вот, ну, кратко, скажем ну, четко и правильно объяснить тебе. Понял про это? Да, это понял. ты понял? Yeah. Просто бывает, когда ты монтаж делаешь, кнопку вот эта нужна, потихонечку спай потихонечку заверовать просят. Понял? А когда надо, просто вот. Всё. а вот, вот, видишь, что такое уже... да. да. Какие еще вопросы есть? Вообще у меня вопрос есть, что сейчас новый экран, сколько он накарочен. Сколько тонн сейчас есть? Новый кран Краны, понимаешь, не зависит Новый, он не новый Тоннаж у крана можно регулировать Вот у этого можно сделать Что он будет 4 тонны, тонна на конце Все зависит, вот там, а плиты есть наверху Противовесы на Вот, и от этого уже регулируется тоже, тоже, прими. Тоже, тоже, прими. Так что вот, тонаж наш то без разницы Те, когда... Это огромная объяснят, что такой-то наш, такой... Я много посмотрел, что вы работали на один раз, три. Первый, но ну, еще вера, еще поворот, еще а, тридцать, сразу, да. Сразу, да. да, да. да, да, да. Это которое с годами приходит профессионализм, с, когда совмещатель правильно называется. По технике безопасности это нельзя делать, чтобы сразу, как я делаю, чтобы сразу вировать. Это, видишь, я вот это сливирую, вот, видишь, пошел поворот у меня, и сразу каретка. Должен будешь, пули. Видишь, сразу поворачиваю. И каретку гоню. Можно еще веровать, майновать, параллельно сразу. Стас. Да. Вот, видишь, это на третий, сейчас на четвертый. Да, новенький это не Кого? В новом кране? Да. На любом кране это будет. Хоть новый, хоть старый. Но ну, ну, я он. сейчас новый, но это сейчас для меня невозможно. важно. я сейчас новый. Новенький крановщик ты имеешь? Ты? Новый кран? Я сейчас новый, я сейчас работаю, но я хочу сказать, что вы сейчас вера, майна, ну, еще поворот сделали и сразу. Но за новеньким человеком это не ты, да. Но практика будет, после практики ты научишься, не переживай. Ты сам уже просто начнешь, допустим, начало вировать, и когда начнешь поворачивать, ты уже увидишь, что... Можно добавить каретку форту. Раз добавишь, два добавишь, потом уже будешь добавлять. И не сразу, конечно, но потихоньку будешь добавлять. Да. Не торопись никогда, насколько торопиться нельзя. Это как бы опасно. Видишь, как работаем, все как бы четко, нет такого, что безобразного. Потому что там люди, один а -а -а. любой человек, травма сразу. Любая, сам знаешь, там ходил, все видел. Я бы тебе советовал для, ну, для практики чуть-чуть с монтажниками походить. Понять, что такое монтаж. Ну, ходил же, видел, как типа опалубка, да, э -э захваты, ригеля, стойки, рюмка. Вот говоря, в бетон будет, поднимешься. Вот при бетоне я тебе покажу все основное, как это все делается. Увидишь весь профессионализм. Ну и поймешь, разумеется, уже. А там потом придешь, ребят, в колоску я тебе дам погонять. Попробуешь, потрогаешь, пощу. А машине умеешь есть, машина права есть? — Нет? — Машина, правда, нет. — mm -hmm. Ну, надо попросить, чтобы тебе тогда, там, с родины, да, с Таджикистана фотографию хоть сделали, отправили, я как посмотрю. Сейчас же 21 век, мы говорим, ватсап, ватсап, Telegram, Instagram, что там, контакт. Ходу-то я, конечно, тебе сразу не дам, с грузом работают, но потихонечку если будешь. Да, приходить будешь, пожалуйста, приходи, смотри, задавай вопросы, учись. Запоминай их, самое главное. Чтобы да. все нормально было. Чтобы да. потом тебя не ругали, когда ты придешь на стройку, и чтобы ты никого не убил. Потому что любая ошибка, травма, а, одет да. травма, там уголовное дело. А где уголовное дело, там тюрьма. Понял? Понял. Yeah, so. mm -hmm. mm -hmm. so, сколько лет сейчас работаем на На этом? Да. Вашний кран, короче. Ну, лет 10 точно работаем. Если вы слышите... тебе это да? первый раз если не работает когда первый интересует? раз первый раз но когда я первый раз работал да -да. это конечно все, все, все спрашивал там я ходил монтажником работал с этом, арматурщиком бетончиком как бы уже снизу знал работу на Да, вижу забраковано да. почему забраковано невозможно но я слушаю что если а, нет, что -то, что -то. замерзный груз короче невозможно все правильно не груз поднимать Мерз нельзя груз, да. только вот открытый доступный груз какие у тебя еще вопросы что показать еще или вопросы закончились, хочу попробовать. Вопросы по Все, вот. Первые вопросы мы услышали, но я думаю, в процессе по-любому еще появится. Это не все. Это просто человек первый раз поднялся, первый раз увидел, пока привыкает. Когда привыкнет нормально, уже появятся вопросы другие. Когда сядет за руль, уже и будут другие вопросы. Так что не может быть, что у него сейчас просто представление есть, он из своего представления все задал вопросы. Так что мы сейчас пока поработаем, маленько еще покажу, позаписываем. Мы посмотрим, какие выводы сделать после увиденного у нас стажер, наш Стаж Стаж новенький, я. наверное, так что работаем.